Какие тайны хранит разлом Нью-Мадрид? Разлом Нью-Мадрид в штате Миссури находится под пристальным вниманием ученых. В этой зоне продолжает наблюдаться высокая сейсмическая активность, и с каждым разом подземные толчки набирают мощность. Ученые считают, что трещины в земной поверхности, образованные этой серией землетрясений, забирают воду из реки Миссисипи. Местные жители сообщают, что уровень воды в реке в последнее время значительно упал. В 1999 году Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях назвало сильное землетрясение в центре материка одним из четырех самых потенциально опасных событий для США. Зона Нью-Мадрид приходится на древний разлом, вместе которого идет медленная деформация материка, способная создать достаточное напряжение для крупного землетрясения. Многих людей очень удивляет то, что такая нестабильность может присутствовать внутри материка. Однако это факт. 200 лет назад здесь произошли землетрясения разрушительной магнитуды, заставившие Миссисипи изменить свое русло. Образовались пропасти и временные водопады, произошли схождения оползней. До сих пор разлом Нью-Мадрид мало изучен. В 2009 году центр Mid-America Airquake при университете Иллинойса выпустили доклад в котором описали, к каким разрушительным последствиям привели бы события 200-летней давности, случись они сегодня. По их расчетам, будут повреждены 715 тысяч зданий, разрушены половиной тысячи мостов и возникнут 425 тысяч утечек газа. Без электричества останутся 2,6 миллионов домов. Геологические исследования показывают, что землетрясения, произошедшие 200 лет назад, это не случайность, а определенная закономерность, повторяющаяся на протяжении истории существования континента. Известно также, что крупные землетрясения происходили в 300 году нашей эры, а также в 1450 и 900 годах до нашей эры. Как говорится в докладе ученых алатра НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. В процессе изучения нового направления геоинжиниринга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 Последние данные указывают на то, что на континентальной коре этой плиты происходит интенсивное формирование раскола, переходящего в разлом по границе, которая практически делит территорию нынешнего государства США на две половины. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь.